Уже прошло 20 лет с момента той ужасной трагедии, в которой погибло 118 ребят, наших матросов, офицеров. Хотелось бы выразить искреннюю боль и соболезнования родным и близким. Это, конечно, огромная потеря прежде всего для них, но и огромная потеря для нашего флота, для нашей армии и для страны в целом. Поэтому, несмотря на годы, боль остается. И хотелось бы сказать, что вечная память нашим солдатам, матросам и офицерам. Говорят, с годами боль притупливается. Никак она не притупливается, очень тяжело. Часто здесь да. В этом году вот администрация нам отреставрировала. А так я всегда сама садила живые цветы. Две девочки у меня. Ну, они как-то с вами общаются, сейчас видят Да, старшая живет э, здесь, у курски а младшая уехала в Москву, работает в Москве. Обе закончили вузы. Одна э, младшая на красный диплом закончила. Я, это радость моя. И я то, что обещала мужу, я все его пожелания, как сказать, исполнила.